Вот, на сомчика сработало, главное. Проверим. Ха -ха -ха. Нормально. Нормально, блин, а то на аниме нету двух донатов. Как так-то? Блин, ну... Галя, простите меня, пожалуйста, я не знаю, что с донейшн аллерцем, ваши донаты почему-то не отображаются, у Сомчика отобразился Беда какая-то Так, я не знаю, будут перезапущены ножи или не будут перезапущены, но Ганзик что-то АФК стоит Ох, ничего себе вопросище ним тоже я А, да? Блин, вообще интересно, короче. Ладно, Галя с вами, мои узбеки, вперед, узбеки. В общем, да, и Асомчик, как... Какая-то вакханалья происходит, нечестная. Ладно, вопрос, значит. Огромный вопрос от Энгри Чипманка. Вопросчик тебе. Ты любой матч комментируешь? Есть идея сыграть в КС 1.6, 6, 6 команд по 5 человек. Все матчи best of 3, best of 5. С каждого игрока взнос по 5к и призовой 150 тысяч. Первое место 100 тысяч, второе место 30, третье 20. Все с паблика горячая соседка. Все планируется в августе. Сможешь откомментировать данный матч? Бесплатно или цена вопроса? Ну, здесь, да, цена вопроса. Бесплатно я, как известно, не комментирую, потому что, ну, у меня, ну, так скажем, достаточно много дел. Помимо бесплатного возможного комментирования. Но ну, я бы, конечно, не загадывал еще на август. Так, что вообще получилось? Получился стей. да? То есть ножи не будут переигрываться? Ну ладно, окей. Не будут, значит не будут. Галина Узбеки, короче, против команды Envy. И матч на карте The Dust 2. А, цена вопроса... Ой, там надо считать. Мне нужна сетка, я только по сетке смогу сказать. Энгри, вы мне напишите в контактике в личные сообщения, Я вам обязательно дам там пол, полный расклад всего-всего. Просто шесть команд, опять же, это... Ну, типа, это шесть команд. Вообще, турниры это делаются обычно либо на 4, либо на 8, Но 6 шесть... это со стыковыми матчами, получается, придется делать. Либо по групповому этапу. В общем, очень сложно. Поэтому нужно точно понимать, как этот турнир будет выглядеть. Ладно, все, с этим закончили. Добро скину в течение недели сетку. Спасибо большое. Я тогда, как только сеточку получу, сразу дам на все ответы. Против галиных узбеков играет сегодня команда Энви. Вчера мы с ними уже познакомились. Откуда вы читаете Твича. Равшан, я стримлю и на Ютубе, и на Твиче одновременно. Анви начинают в атаке. Галины узбеки обороняются. Обороняются, надо сказать, пока что достаточно на Пассивно Почему пассивно? Потому что, во-первых, запустили соперника в точку А во-вторых, не сумели его, этого соперника, выбить Тимур, приветствую И Тако, и Медитатор вам тоже, кстати, привет Простите, что я не поздоровался с вами, когда вы зашли и поздоровались со мной Извините, не сразу что-то я на ваше сообщение внимание обратил Давайте познакомимся, что ли, с командой Envy Тут у них есть небольшие изменения в составе Это мясички, Сон, Блэк-21 и Дуримар а команда Галины Узбеки Это Тэнкс, Теремок, Клинк Ганзик и Чегевара. Ну и вот здесь интересный вопрос Из чата был, кстати, а все ли тут узбеки В команде Галины Узбеки Имеется в виду все ли узбеки Поэтому, если кто-то знает Подсказывайте, подсказочки Это всегда будет хорошо В ножечку аккуратно попадаем Ну, бесшансовый Такой раунд, Теремок Ну, да, а, стало еще более понятно. Доту первую можешь комментировать? Да, Тимур, в теории могу, конечно. В доту первую долго в свое время играл, поэтому да. Опыт имеется игры, даже вспоминать не придется ничего. Не, ну вспомнить, конечно, кое-чего нужно будет, да. Но в целом... Да без проблем, да, доту первую могу комментировать. Собственно говоря, дорогие мои друзья, это второй матч на сегодня. Я также напомню вам, что еще нас впереди ждет третий матч. Это Агрессив Victims против Road to Victory. На карте Денюк, поэтому после данного матча не разбегайтесь. Это не последняя карта с Каэсиком на сегодня. Ну вот сейчас Энви попытались штурмом взять длину. И такая себе получилась история. Дуримар, великий капитан Дуримар. Капитан, потому что капитан бывшей команды хайрат Киллер. Уничтожает соперника на гусе просто своим появлением на карте Ему тиммейты флешки накидывают, хаешки Правильно, его тиммейты из хайрат Киллер его тоже не уважали Ладно, я должен был это сказать, я должен был Володя, привет тебе Мясич, Мясич, два минуса Вот столько Мясич настреливает Тенкс не успевает из респауна выйти Мясич что-то прям разошелся не на шутку а с таким началом матча, дамы и господа, начинаю немножко бояться за команду Гали... Галины Узбеки, потому что Envy, ну, что-то просто. station Victory. Ну, короче, вот э, так расшифровывается их название. И пока что они действительно настроены на Викторе, причем очень серьезно настроены на Викторе. Ну, вы просто только посмотрите на это. Они бегают по карте Dust2, знаете, вот как... Как дома у себя. Комфортно им абсолютно и спокойно, легко и непринужденно бегают, уничтожают. Ну, вот такие дела, да. Флешечка прилетает сейчас, дамы и господа, на просвет. И она может означать сплитпуш точки А, которые она, естественно, и означает. Ну, кисон не удается заспреить нормально соперника Два минуса от Дуримара Один от Блэка и Мясича Ну, соло снова у нас Теремок Теремок уже как-то в соло оставался К сожалению, там он ситуацию не сумел спасти Ну и, к сожалению, сейчас тоже не успевает Со скаутом наперевес 21-й аннигилирует Теремочек И на табло уже сияет четвертый раунд При том, что матч идет Ну, это еще и с учетом ножей Которые были сыграны, да Ну, 6 минут ну, выкинем отсюда ножевой раунд и то, что ребята потом менялись сторонами. Что получается? Получается, что где-то по минуте на раунд, наверное, да? Best of 1 матчи сегодня. Да, да, best of 1. А, более того, во всем этом турнире Best of 1 матчи. Единственные матчи, когда будут best of 3, это гранд-финал. Дуримар! И Мясич! Разбираются с соперниками под точкой Б, потому что на точке Б со всеми уже разобрались Кесон нещадно пытается куда-то настреливать Ну а теремок тем временем вновь остается последний Теремок О, Вот это нахрен, нахрен просто все Вот не надо Вот называется не надо ставить теремка в позицию, в которой он вас накажет Его загнали в угол, у него вариантов просто даже в принципе не было Всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. У меня бутерброд, сыр, колбаса и майонез, пишет Flame Flame. Flame Flame, приятного вам аппетита и присоединяюсь к вашим пожеланиям для ребят, у которых действительно сейчас есть какой-то перекусик. Приятного аппетита, ребятки, вам. Ну и, конечно, приятного просмотра. Тэнкс забирает Дуримара, Кессон. Ну, Кисона что-то смотрел неоднократно за Кессоном вообще, в принципе. Э, во время комментирования Много раз он попадал ко мне на трансляцию Но вот, как сегодня, он не стрелял, наверное, ни на одной Ганзик забирает Блэка Ситуация 3 в 2 С поставленной бомбой на точке Б Да, и, естественно, потенциальным Ой, ой, Мясич Просто со скорострелкой вынесся вперед Аки Ветер Который пронизывает тебя Знаете, вот когда вы идете поздно вечером Такой по улице, да Uh, уже потемнело, погода такая осенняя, и вы так достаточно легко одеты. И вот этот вот ветер неприятный такой, резкий, сильный, вот, который прям до костей пробирает. Вот именно так сейчас Мясич открылся под точку Б. <laughs> именно так он уничтожал сейчас своих соперников жестко и, быстро. жестко и быстро. Скорострел не запрещено. А почему Киргиз он должен быть запрещен? Ведь это... Ну, абсолютно адекватный девайс. Почему его нужно запрещать? Он не дает какого-то преимущества явного. Тем более, скорострелка имеется и с одной стороны, и с другой. Володя Дуримар умудряется размениваться. Да, наказывает теремка. Мясич со скорострелочкой минус клинкс. Тэнкс последний. Как это не теремок? Ну, не могу язвительно не пошутить по поводу того, что теремок обычно... Ну, теремок обычно, да, последний остается. Но, к сожалению, и этот раунд мимо кассы 7-0. Имба же. Ну, я понимаю, что имба, но почему ее нужно запрещать, если у игроков а, по факту... А, ну, смотрите, у одной стороны есть возможность приобретать скорострелку, у другой есть у команды, да? То есть и атака, и оборона могут покупать. Если у атаки я все время забываю, как называется скорострелка, то у, например, игроков... Оборона — это скар, да? То есть каждый может купить скорострелку и уравнять шансы. Поэтому я не вижу и не видел никогда никакого смысла в запрете скорострелок. То, что щит запрещен, да, атака не может купить щит. Поэтому его несправедливо применять, как мне кажется. Теремок на подсадочке! На подсадочке! Быстренько его оттуда снимает Володя. Три... 3... Два, простите, два, два в четыре, уже один в четыре. Ну, очень как-то быстро прям Галины Узбеки рассыпаются. Я даже не успеваю вам включать их. Я вот хотел, да вот не получилось. Ну, я не буду это озвучивать, но в записи чата это останется. Я не буду озвучивать. Но в общем, здесь сказали, что Володька Дуримар, АК... Володя Козырев, Ака Дуримар... Ниха. Мясич! Мясич! Ааа! Я сто лет уже этот прострел не видел, дорогие мои друзья. Летим в слоу-моушене туда, как летели пули, выпущенные Мясичем. И вот так, вот так, дорогие мои друзья, у нас здесь образовался трупик. Вот так. Вот такой дальний прострел. Редко, когда вообще кто-то знает об этом простреле и пытается его применить. На моей памяти, игровой именно памяти, я всего единожды... Uh, сумел прострелить так со снайперской винтовки АВП кого-то. Ну, мясич, мясич и Дуримар этот раунд выигрывают. 9-0. <как> Сюда команду надо выпустить Бухара-1. Ну, Бухара-1, все-таки это же не Лан-турнир, да, поэтому Бухара, если будут участвовать, у них и пинг будет выше. А учитывая, что локация сервера это все-таки Россия, пинг у них будет достаточно высокий. поэтому там, знаете, я не скажу, что они уже прям точно так же сыграют, как на Лан-турнире. Александра, эта игра давно была сыграна, Прямо сейчас. Прямо сейчас играется в онлайне. А, Дуримар! Открывается на мидл. Ну ты смотри, что делает. Ты, ты смотри. Ты смотри. А ведь это именно я учил его играть. Три минуса от Дуримара. 10 ноль. Походу счет точно будет 0.15. Но ну, не факт, что будет 0.15. Почему вы так раньше времени списываете галиных узбеков со счетов? Да вполне себе галины узбеки могут на самом деле, а почему нет? Ну вот, вот видите, вот в них просто нужно поверить, им нужно взбодриться и э, оценить ситуацию трезво и попытаться взять хотя бы один раунд. Это уже дальше позволит команде э, играть чуть-чуть пораскованнее и брать еще... Большую партию раундов. То есть на одном тогда, ой, ну... Теремок немножко не своевременно захотел пораскидывать. Тенкс со снайперской винтовкой. Позиция, кстати, достаточно хорошая, но хватит ли реакции попасть? Вот что, вопрос-то. Мэдмен, приветствую вас. Так и не дождался. Так и не дождался снайпер команды Галины Узбеки своего оппонента. Его просто убивают. Почему Володю никто не убивает? Меня и хаоса не хватает в составе. Ну, такое, да, такое есть. Ну, его никто не убивает. Как это не убивает? Пять раз убили. Он, между прочим, из своей команды больше всех умер. Посмотрите на Мясича. 21 к 1. О мой бог, просто. Дайте ему отдельную награду за то, что он крутой каэсер. чегевара Кстати, минус Дуримар. И следом еще и минус кисон, Вот так. Видите? Видите, дорогие друзья? Третий минус от чегевара Ну, хобби такое. Хобби такое у команды Энви. По одному открываться на соперников. Теремок забирает Мясича. Последний у нас 21-й. Минус от Ганзика и это 11-1. Но я же сказал, что не будет 15-0. Ну, я же ведь говорил. Как лучше сетку потом скинуть? Файлом Excel или скрином? Лучше скрином. Ну, можно, но, но лучше скрином, все-таки. А то просто у меня на компе нет Excel, я пользуюсь этим, как его. У -у. OneDrive. -овским. То есть, у меня его нету, я им работаю в интернете, если мне нужно. У -у. Поэтому это еще сейчас Excel накатывай на комп. Поэтому Л лучше сразу скриншотиком. Это специальный слив раунда был. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, на самом деле, что чегевара С ним никто в поддавки на длине не играл. Я думаю, что он справедливо убивал троих соперников. Может, там, допустим, Мясичи 21-й и поддались? Хотя я бы не, не сказал. Но чегевара там честно свои три минуса сделал. Теремок. Не успел теремок забежать в точку. Его сбивает 21-й и 12-1. Так, и вот в последнее время, простите меня, дорогие мои друзья, YouTube вообще начал что-то хандрить, болеть. Если вдруг трансляция внезапно прервется, не разбегайтесь. Я ее прям тут же перезапущу, и все будет хорошо, ребят. Не волнуйтесь, но YouTube сегодня, черт возьми, тупит дико. У меня даже чат не всегда успевает обновиться. А, ганзик, минус блэк, кессон минус ганзик. Ответный минус последовал, ну там пулемет удуримо Володя. А умеешь ли ты стрелять-то с пулемету? Полетела раскидка. Дуримар. Пулеметчик Дуримар. Так сильно Короче, ладно. Не повезло, Дуримар. Просто не повезло. Мясич. Ждет в щепочках соперника. Минус от Кессона по Чигеваре. Но ну, Теремок последний. Ластовенький, так сказать, Да. Минус 2 от Кессона. Это 13-1. Ну такого сильного развала, надо признать, дорогие друзья, в этом турнире еще пока не было. Саша, когда будешь свободным? Надо лан доту 1 провести. Если что, ВКонтакте напишу. Напиши, Тимур, обязательно. Договоримся, там все обсудим. Свободен, не знаю. Раньше середины июля навряд ли буду свободен. Тут вот уже даже хотят меня забронировать еще и на комментирование уже на август. Поэтому точно пока не знаю. Александр, я смотрю, пришло звездное время Володи. Пришло и очень быстро закончилось, справедливости ради. 3 в 3. Ситуация, попытка пропушить точку А от игроков атаки. Накидывается моменталка, под нее сыграет 21-й. И 21-й попросту даже... Ля какой! Какая реакция, слушай! В Теремка попал, как только пиксель Теремка высунулся на экране. Чагивара и Тенкс вдвоем. Тенкс уже, кстати, находится в зигзаге. Позиция весьма и весьма многообещающая. Но вот вопрос в реализации, получится ли. Хасан занял? Нет, не Хасан. Не Хасан. У меня же не только Хасан заказчик все-таки. У меня так-то достаточно много ребят, которые заказывают э, турнирные игры. Допрыгался мяси, одним словом. Наказали мясич. 21-й забрал Че Гевару, Сомчик. Один евричек, Спасибо вам большое, дорогой мой. 14-1 итоговый счет первой половины. Разгромили, раскрушили, но все-таки не в ноль. Заметьте, не 15-0. Не в сухую. Но, конечно, если положить руку на сердце, и сказать честно. Я понял, просто порофлил Ну вообще, кстати, Хасан вроде говорил, что там в июле Собираются они провести еще один турнир И возможно во второй половине августа Я буду его комментировать Ну или в первой, не знаю там еще Это все пока вилами по воде Поэтому вполне возможно, да Кстати, это может быть и не шуткой Галины Узбеки Выход на точку Б Фаст Б, Раш Б Сон. Дабл Даблкил минус от Дуримара Один, правда, но все-таки есть Клинк. Минус Дури Марки. Сон забирает Клинка. Ну, тут да, конечно, к сожалению, да, развожу руками. 15-1. Свяжусь с тобой через ссылку. Там в описании есть все места, где можно со мной связаться. Хоть Телеграм, хоть контакт, хоть YouTube, хоть Twitch, что угодно. Но <coughs> удобнее всего, конечно, Telegram и контакт. 15-1! Галины и Узбеки, к сожалению, остались без экономики, а там дробовик у Мясича. Девайсы, конечно, сверхкрутые. Развались мы какой-то, полностью согласен. Да, здесь, конечно, очень жестко отыграли Энви свой раунд. Хотя, наверное, правильно говорить все таки Анви, да, потому что, потому что она Стейшн, Виктория. Клинка Ганзик. Клинка Ганзик. Кесона забирают. Блэк один против троих. Вот уже и не развал. А вот уже и не развал. Привет, Кнайф Легион. Приветик. Походу, плов был без чеснока. Во, плов без чеснока это прям... Не знаю. Даже я не знаю, с чем сравнить. Но так не бывает просто. Так не должно быть. Точнее, так бывает, но так не должно быть. Даешь камбэк. Ну, я не думаю, что здесь, конечно, будет камбэк. Да, Блэк сейчас, безусловно, раунд не выиграет. Будет 15-2. И даже, возможно... Анви проведут экономический раунд, потому что у них не останется экономики после этого. И, возможно, и его отдадут. Но когда появятся девайсы, я думаю, к сожалению, Галины Узбеки на этом закончатся. Но, конечно, да. Верим. Верим и надеемся в то, что что-то да будет. Полетел дымочек в Тэшку и Аркада на мидл. Кто же у нас в Аркаде выступает? Да, конечно, тот самый март кто же еще может 7 патронов с дигла не попасть, потом еще 4 не попасть? Ну скажите, кто это может быть? Конечно, дуримар. Ой-ой-ой, ну тут, тут понятно, да. В общем, здесь даже и в комментировании весь этот момент не нуждается. Кисон пытается в замочную скважину в двери разглядеть хоть кого-то. Эти хоть кто-то не даются. А вот и солянка на прошлом турнире от патриотов закомбечили А вот солянка, вернее. Ну, не все же солянка. Ворвался Кесон. Неплохо ворвался. Мясич, где Мясич-то вообще? Мясич калаш отжал просто в наглую. наритикает текает. Молоточек. Были случаи даже на чемпионатах, когда из 15-1 тащили. Более того, даже из 15-0 тащили. И даже такое бывало. И даже вот совсем недавно на профессиональной киберспортивной сцене по CS GO с 12-0 ребята дали камбэк. 15-15 сыграли и выиграли на овертаймах. Ну что, подсадочка не разобрались, ребята, кто кого подсаживает? Хороша флеш, хороша флеш просто от души, наверное, тенкс там проклял сейчас своего тиммейта за такую флешку. Да вы чё? 21 еще и успел забрать Тэнкса. чегевара Чи Чигевара, дал размен, но конечно это странный все равно момент при всем идеале захода, так скажем, команды Анви на позицию на зигзаг. Ну, совсем мне не виделось, что такое вообще возможно. Ой, Володя Дуримар, смотри сейчас <laughs> зафейлит, смотри сейчас зафейлит выход. Ой, попал, попал, хорош, хорош, красивый хэдшот. минус клинка, еще кого-нибудь заберет? Ой, минус кисон. Ну теперь Володя Дуримар точно должен кого-то забирать. Там вариантов просто нету, должен затащить. <с> А-а-а! <рировал> Дуримарище! Вот это нахрен отвел ребят прикурить. Да-да-да, дал ребятам прикурить точнее. Но и отвел по делам. 16-3, дорогие мои друзья. Дуримар, капитан команды Хайред Киллер, затаскивает. Ну, Хайред Киллер уже не существует, но вы поняли, да? В общем, затаскивает раунд своей команде. И это 16-3. Мои поздравления, мое почтение. Круто сыграно, замечательно. Хорош, вообще просто... Просто муа, здорово было, очень здорово сыграно. Именно хэдшотики вот эти с дигла, ну, просто прям белиссимо. Белиссимо, дорогие друзья! 59% голосов было отдано команде галины Узбеки. И, к сожалению, мои дорогие друзья, вы не угадали. Да, вы не угадали. Выиграли совсем другие. Причем с таким... С такой разностью голосов вы совсем-совсем не угадали. Вай-вай-вай, да, Володя... Козырев, да, Володя? Да, Володя, ну ты видел это просто. Это просто лучшее, что я видел за последнее время.